Первый форум выпускников Юрфака КФУ одно из главных событий этого лета. И не только в масштабах самого факультета, но и всего университета, республики и даже страны. Ведь выпускники юридического факультета Казанского университета действительно работают по всей России и далеко за ее пределами. И тем не менее, любят и помнят Альма-Матер всем сердцем. В общем, исторические события для юридического факультета, для Казанского университета, в общем, традиция, которая существует у таких известнейших юридических школ, как юридические школы Гарварда, Оксфорда, целого ряда других известных мировых вирусов, сегодня реализуются здесь, на Казанской земле. Итак, Мы гордимся нашим альмаматом его фактом. хорошо помним, когда поступили на юридический факультет, ощущение было, что ты вот приезжаешь в родной город и слетал в космос, как первый космонавт. Города. Это чувство до сих пор у нас живет, когда мы переступаем порог университета, родного факультета, мы все гордимся. И у нас выдающаяся юридическая школа, мы хотим, чтобы эти традиции продолжались. Идея форума – не просто собрать выпускников последних десятилетий в одном месте. Все гораздо глобальнее. Это попытка выстроить новую систему подготовки юридических кадров. Естественно, через призму опыта практиков. И самое главное – это воссоединение огромной семьи, у которой теперь стало на одну традицию больше. Хочу пожелать, чтобы данная инициатива, которая реализуется сегодня впервые, стала, как уже было отмечено, ежегодной традицией, когда...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 Ну и, конечно, внести свой теоретический и практический вклад в обсуждение насущных проблем нашей правовой науки и нашей современности. Кроме образовательной части, форума участников ждет также масса других мероприятий. Это многочисленные экскурсии, спортивные состязания и даже велопрогулка. Александр Александров, Роман Самарин, Универньюз.